Давайте я иди, я Let's see what we do. Okay, wait, Субтитры сделал бла <смех> не <смех> <смех> Да. Не, не, не. Что-то неё, нет, не